Журнал сделок трейдера. Здравствуйте всем, с вами Максим Пистолетов. Сегодня я хочу показать свою собственную сделку, как я торговал с кукловодами. Что значит торговля с кукловодами? Есть такой несколько забытый индикатор, как открытый интерес или количество открытых позиций. Применим он к любому фьючерсу, его вы можете найти в том же терминале КВИК. Достаточно мало трейдеров его используют, а тем не менее, в настоящее время это очень хороший индикатор, который позволяет нормально зарабатывать денег. Схема моей сделки была следующая. Вообще для меня нетипичный именно такой тип скальперской сделки. Но вот захотелось немножко поиграться и получилась такая сделка неплохая с моей точки зрения, которую вы сейчас увидите. Ход сделку был по 57.055. Выставлялся. Профит и цель, соотношение стоп-профит было где-то 1 к 5, что, как мы уже говорили не раз, отличные соотношения для скальперских внутридневных сделок. Это нормальное хорошее соотношение, на котором можно запросто зарабатывать. Ход осуществлялся по открытому интересу, ну и плюс уровни зоны поддержки сопротивления. Выход по зоне поддержки. И это была короткая скальперская сделка. В течение 30 минут она завершилась. Объем здесь был небольшой. Около 30 контрактов рубль-доллар. Вот такой вид сделки получился. Выглядит все достаточно идеально. Если вы посмотрите на дневную картину, найдете этот день. Это у нас, по-моему, где-то то ли 19 то ли 18 апреля можете ее найти посмотреть да действительно рынок подошел к уровню это не глобальный уровень это локальный уровень сопротивления его вот так пробили запилили отвалились до ближайшего уровня поддержки дальше рынок отскочил и пошел вверх какая причина моего входа а причина очень простая вот на этой свече на свече пробойный начал резко расти открытый интерес. То есть количество открытых позиций. Кто-то заходил реально в рынок. Я думаю, ни для кого не секрет, что на нашем рынке, особенно в текущий момент, достаточно тонкий рынок. Мало игроков, низкая ликвидность. Есть люди, которые манипулируют рынком, на этом зарабатывая деньги. И вот сейчас давайте посмотрим на следующий слайд. Запомните, время входа, время пробоя уровня это 15.30. Давайте открываем следующий слайд и смотрим на это же время. Вот это время 15.30. Обратите внимание, что в момент пробоя уровня возрастает открытый интерес. Возрастает количество открытых позиций. Это неудивительно. То есть вот такое увеличение позиций на выносе, это абсолютно нормально. Но что происходит дальше? Дальше, как вы видели на предыдущем снимке, рынок стоял исключительно в боковике, а открытый интерес рос. Что это значит? Кто-то набирал позицию. Для чего? Для того, чтобы заработать на этом. Но вы сами понимаете, что здесь 50 на 50. Куда пойдет рынок? А вот это уже техника, которая достаточно непростая. Надо смотреть в стакан. Работа с открытым интересом ⁇ это работа со стаканом. Вы должны смотреть в стакан и смотреть, куда входит крупный игрок. Давайте посмотрим объем, который здесь прошел. 470 тысяч 520. Значит, увеличился на... 50 тысяч контрактов сюда вошло, на достаточно небольшом участке. То есть рынок находится в боковике. 50 тысяч контрактов входит в рынок, при этом он никуда не двигается. А 50 тысяч контрактов, это ни много ни мало, это около 40 миллионов рублей. 40 миллионов не весь какая-то большая сумма, но вот именно в таком боковике, исключительно боковике, кто-то набирал конкретно объем. Объем для того, чтобы его куда-то двинуть. А вот анализ стакана помогает понять, что крупный игрок стоял сверху. Невозможно такой объем спрятать в стакане. Для невооруженного глаза, конечно, это не видно, но такие объемы всегда видны в стакане. И игроку придется, если он хочет быстро набрать этот объем, придется засветиться в стакане. И вот поэтому, видя, что... То-то, что набирает объем, я набирал вот эту позицию в таком диапазоне. И абсолютно неудивительно, что после этого рынок достаточно резко пошел вниз. Сделка от момента первого входа до набора позиции. Вы видите, да, набирал все выше и выше. Видите, что рынок стоит и никуда не двигается. Можно спокойненько ждать его, чтобы он захватил. Но здесь вообще получился идеальный вход прямо на пике. Но это случайность. Конечно, так не всегда получится. Но было понятно, что кто-то хочет двинуть его вниз. И здесь выход через полчаса. Давайте посмотрим, а что произошло с открытым интересом. Что произошло с игроком через полчаса. Время 16.15. Смотрим. Начало боковика. И время 16.15. Выход у меня из сделки. В этой точке... Начинается уменьшение позиции Кто-то из нее явно выходит И в этот момент надо оттуда выходить Дальше уже не важно, что будет с рынком Понятно, что крупный игрок не может на одной свечке войти и на одной выйти Но вот такой резкий набор позиций крупного игрока Это повод попробовать сыграть с ним Сделка получилась красивая Но по открытому интересу, по входу были более интересные Моменты, когда реально на 3, 5, 6 минутных свечах просто в боковике крупный игрок набирал не по 50 тысяч, а по 150, по 200 тысяч контрактов. То есть было и такое. И это, конечно, повод сыграть с крупным игроком, прокатиться на нем. При этом увеличение объема открытых позиций, это в данном случае Основной, но может быть и вспомогательным индикатором. Но вы должны знать, что боковик и влечение открытых позиций, при том, что рынок не движется, смотрите, куда большой игрок хочет двинуться. И он двинет рынок туда, куда ему надо. Несмотря ни на какие внешнеэкономические факторы, в моменте на час-два, на три часа скальперская Заработок он свой заберет. А вы если с ним прокатитесь, то тоже заработаете. В данном случае не самое идеальное время. Лучше это делать с утра. Обычно с 11 до 12 самая лучшая точка входа. И к вечеру я вам не советую это делать, потому что к вечеру уже, как правило, крупный игрок идет отдыхать. Достаточно сложно такие сделки тестировать на истории, потому что нет достаточно хороших данных для того, чтобы загнать все это в тестер. Но эта тема работает, она хорошая, ее надо принять на вооружение и использовать в своей торговле. И подведем вывод, что торговля вместе с кукловодами, с большими игроками, как правило, всегда оказывается выигрышной. Несмотря ни на какие внешние факторы, несмотря ни на какие статистики. Куда ему надо, туда кукловод и приведет рынок. Это уже неоднократно доказано. Спасибо за внимание. Успехов вам на рынке.